Здравствуйте, меня зовут Роман, я являюсь руководителем видеолаборатории Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, сокращенно РАНХИКС. Но прежде чем приобретать студию под ключ, мы, конечно же, провели несколько съемок с нашими преподавателями именно в студии компании Видеодоска, чтобы понять, могут ли их технологии и решения в принципе быть полезными и решить какие-то вопросы и проблемы в нашем учебном процессе. После первых же э, пары съемок мы поняли, что это действительно то, что нам необходимо. Ребята из компании Доска при установке студии предложили мне так любезно поучаствовать в этом процессе, чтобы я в дальнейшем, организовывая работу студии, был погружен во все детали не и где-то даже помог им настроить оборудование, чтобы, так сказать, это все было быстрее. И уже вечером того же дня я провел первую съемку в качестве спикера. Мне, как в первую очередь оператору, конечно же, понравилось новое рабочее место. Это огромный монитор, мощная рабочая станция. Теперь э, не надо стоять за камерой и следить за всем в маленький дисплей. На самом деле очень удобно просто, сидя за компьютером, управлять всем съемочным процессом. Мне, как техническому специалисту, конечно же, нравятся все новинки в области техники. И ребята предоставили нам новые микрофоны, новые пульты, новые мониторы, компьютеры, новый игровой ноутбук. Но он игровой не потому, что мы в него играем, он просто очень мощный. Ну и самое мое любимое — это, конечно же, свеженький iPad. Также ушла моя самая большая боль — это флешки. Теперь не надо перекидывать материал на компьютер, флешки не теряются, не ломаются, их не надо форматировать. Все снятое напрямую через карту захвата из камеры записывается на жесткий диск. А уже потом, когда я монтирую ролики, я заливаю их в облако на сервер, который, кстати, предоставили и настроили нам ребята из компании Видеодоска. Мы постоянно получаем отзывы от преподавателей, которые у нас записываются, а также от гостей студии. Отзывы все положительные. И вот если все эти отзывы объединить одним словом, то это будет такое слово, как «Вау». Учитывая высокий статус нашего вуза и то, что мы сотрудничаем с правительством, к нам часто заходят высокопоставленные лица и таких людей в такой технологичной студии вдвойне приятней встречать. И, кстати, они, когда заходят, они тоже говорят «Вау!». На самом деле в такой студии работать одно удовольствие, и неважно, кто ты технический специалист или спикер, который пришел записываться. Ну, я думаю и даже уверен, что если когда-нибудь нам эта студия приестся, то к тому времени ребята из компании видеодоска придумают что-то более технологичное и новое.